Наверное, матч очень понравился зрителям, в том плане, что были забитые голы в первом и втором тайме, Такая, знаете, очень такая интересная игра получилась. Понятно, для тренера, может быть, пропущенные голы не очень, и... но так, если касается самой игры, команда нём очень Николаевич, хорошая. В Игоре Николаевичу всегда хорошие команды, знаете, такие боевые, то есть видно, что всегда хотят играть в футбол сами играют и как бы дают на, на играть то есть сопернику тоже самое смотрели то есть тут когда в Гродно приезжают какие-то команды очень очень тяжело им тоже mm -hmm. дается но в принципе если касается именно уже конкретного матча то то что касается первый тайм очень хорошо забили быстрый гол то что хотели но немножко как говорится Сыграла, наверное, такую небольшую, с нами такую, сразу мы, как бы, видно было, что хотели играть на удержание. Естественно, на нем он начал нагнетать, тоже заработал угловой и забили гол с углового. Но, но вот, вот после пропущенного гола, как бы опять мы влились в игру, начали двигать мяч, начали его контролировать. Заработали хороший штрафной, с которой реализовал. Первый тайм ушли на перерыв, там сделали кое-какие корректировки. В принципе, то, что хотели, забили третье, то, что просили, голод, очень было важно, чтобы успокоить. Но но, но, но опять, опять же, с аута, со стандартного положения пропустили гол. Ну, из-за этого началась как бы нервная концовка. Ну, плюс еще ко всему, то, что, наверное, не очень радует, это, наверное, травмы ребят, которые происходят. Понятно, что не все легко после три дня назад всего лишь играли, то есть на выезде опять выезд, то есть, ну, наверное, это тоже какая-то устала осталось немножко время.